Здравствуйте, дорогие мои! Меня зовут Радагас и надеюсь, что ваш Fest не закончился на прошлых выходных, как у баварцев, а будет продолжаться так, как велит его название до конца месяца и ни секундой меньше. Сегодня хотелось бы поднять особую тему, можно даже сказать волшебную. Откуда у нас вообще в ролевых играх вот эта вот вся магия? Что там за заклинания такие? Как мы дошли именно до такой системы? Слушайте меня, сейчас все расскажу. Давайте вернемся с вами в далекий 1970 год. Многих из нас тогда еще не существовало даже в далеких планах, но можем сделать вид, что это не так, ну либо по крайней мере взглянуть на этот год со стороны. Начнем с главного: никаких ролевых игр нет, их просто не существует. Люди ничем таким не занимаются. Настольные, так называемые настольно-печатные, то есть неролевые игры. Они, конечно, есть, они существовали уже веками до того. Есть игры военные. Есть Гарри Гайгекс, ключевая фигура последовавших нескольких пятилеток и локомотив ролевого движения. Военные игры и дополнение к ним к тому моменту он уже научился делать. С 1968 -го года у него их там несколько выходило. И э, в районе 70-го он как раз начинает получать весьма неплохой отклик на свою версию правил о том, как надо играть средневековыми миниатюрами. Это было небольшое, но все-таки нововведение. Большая часть военных игр тех лет, насколько я понимаю, была или по современности, или почему-то типа Второй мировой, или гражданской войны в США, или в крайнем случае по наполеоновским войнам. Но это всего два века истории, которых может хватать разве что американцев, у которых как бы больше нет-то ничего. Но на самом-то деле весьма увлекательных периодов в истории человечества очень много. И есть много очень, ну, сравнительно точных сведений о разных древних и средневековых битвах, которые можно успешно моделировать и изучать именно таким способом. В общем, один его знакомых, Джефф Перрен, не путать со Стивом Перреном, очень похожие фамилии, к сожалению, у, у и оба весьма знаковые и важные фигуры в развитии ролевых игр. Так вот, этот Джефф Перрен, он был владельцем игрового магазина и коллекционером миниатюрок. Он нам бросал возможные правила по этому делу, и Гайгекс добавил к ним свой главный талант. Он сделал так, чтобы они были читабельными и простыми для понимания. Можно как угодно относиться к самому Гайгексу, как человеку, и как угодно оценивать его вклад в ролевое движение, но факт остается фактом. Почти все, что было написано или обработано им, стало успешным продуктом, который люди могли прочесть и сказать, ааа, -а -а, вот оно как, и чего-то там начать делать. Начать делать что-то свое, возможно, даже неверно его поняв, но поняв. А почти все, что почти в те же годы, практически по той же теме было написано без него, это, ну, если сейчас читать, это «Тихий ужас» и «Пир духа». Так вот, в 70-м такой черновичок, автор статей двух джентльменов», обошел несколько журнальчиков, потихоньку обрастая деталями, правилами, таблицами и даже иллюстрациями, и в следующем году был издан как «Военная игра кольчуга». О том, как из кольчуги выросли подземелья и драконы, я уже рассказывал в своем самом-самом первом выпуске. Если что, возвращайтесь и э, читайте, ну, слушайте. Что менее известно и гораздо труднее отследить даже профессионалам, не таким, как я, я не совсем профессионал, а профессионалам, которые вот на полную ставку только ролевой историей занимаются. Но даже им трудно это отследить. Потому что вот этот вот гений Гайгекса, он хапал себе не только черновики знакомых, которые потом становились авторами, но и статьи каких-то левых людей в мелких журнальчиках. То есть это сейчас мы всю эту муагулатуру города называем журналами и пишем про них статьи в ту же роли Википедию. А тогда это были какие-то сумбурные обрывки мыслей никому неизвестных людей, написанные наполовину от руки, частью набранные на пишущей машинке через копирку, иллюстрированные непонятно как и распространяемые, как получится, между всеми десятью подписчиками. Многие из таких номеров до, нашего, э, до наших дней не сохранились вовсе. Так вот, одной из важных статей, вошедшей в, в ту часть кольчуги, из которой потом все и завертелось, были правила Леонардо Патта по Средиземью. Этот Патт, кстати, получил потом диплом химика и про игры, какие бы то ни было, забыл совершенно. Его недавно нашли этого Патта, позвонили, ему дохера лет, он учитель химии и с трудом помнит, что что-то там с солдатиками по дурной молодости мутил. Ну да ладно, сам виноват. Но что же он такого сделал? Значит, он набросал правила по обсчету драконов, энтов, орков, героев и волшебников, вдохновляясь, как понятно, весьма популярный на тот момент среди студентов-химикев книжкой «Властелин колец». Может, вы тоже про такую слышали. Ну, понятно, орки там были просто как бы людьми с плохой дисциплиной, которые иногда друг на друга крысились, а остальные имели весьма инновационные способности. Энты могли влиять на ландшафт, то есть там лес, который куда-то уходит из одной клетки в другую. В военных играх это не так часто происходит. Драконы летали над полем и дышали на него огнем. Герои гибли только от нескольких ударов сразу. Это потом вырастет в механику хитов. И волшебники, у которых было еще больше хитов, могли кидать огненный шар. Понимаете, да, почему я так долго вот на этом останавливаюсь? Какой-то там безвестный голодный студент пишет двухстраничные правила, в которых дает нам драконов, хиты и фаербол сразу. Это особенно ценно, потому что, ну, я давно, конечно, не э, перечитывал «Властелин колец», но, по-моему, Гэндальф и Радагасты у Толкина там никакими огненными шарами ни в кого не кидают. Это его чистое отсебятие. В поздних интервью Гайгекс никогда правила Патта не упоминал как источник вдохновения, но источников у него на самом деле было очень и очень и очень и очень много, а за несколько десятков лет он вполне имел право парочку все-таки забыть. Но анализ текста и самих правил не оставляет шанса на сомнение. Совпадение с кольчугой действительно феноменальное. Итак, значит, что у нас в э, кольчуге? В самой первой, с желтенькой э, э, обложкой, которой у меня нет. Э, значит, там волшебники могли до игры выбирать себе основной атакующий удар. Это либо был огненный шар по механике тяжелой катапульты, либо удар молнии по механике пушки. Кроме этого, то есть помимо удара, у них еще были заклинания. Заклинаний было 8 Это иллюзия, фактически дезинформация противника о том, что вот там есть отряд, когда э, этого отряда не существует. Тьма или свет, который действует на все поле сразу, но постепенно. Обнаружение, опять же, в основном скрытых магией групп. И, и сокрытие, вызов элементала подконтрольного монстра, изменение ландшафта. И защита от зла, это создание области, в которую злые персонажи и злые монстры войти совсем не могут. Так было в первых двух изданиях, вот с желтой, как я сказал, обложкой. Вот в таком уже с третьего и дальше добавились еще несколько заклинаний. Там уже были левитация. Левитация, видимо, для разведки или для бегства, потому что она работает только на одного кастера и только вертикаль Замедление и ускорение всего, всей группы. Путаница, это смена приказов на противоположные. Иллюзия ландшафта, убивающее облако и антимагическая оболочка. Было добавлено также правило о сложности одного заклинания по сравнению с другим. Оно было необязательным и немножко запутанным. Но из него потом выросла идея собственно делить эти заклинания на уровень. Но до этого подчеркну еще раз. И огненный шар и молния это отдельно, это атаки. И отдельно от них есть заклинание. Даже если заклинание это убивающее облако, которое в общем-то не так уж сильно и отличается по действию от э, э, огненного шара. Кроме того, что оно там может э, сдвигаться с помощью э, ветра. Подземелья и драконы... Уже вот эти, ну самые нулевые, но тем не менее именно подземелья и Драконы. Они сделали волшебников отдельным классом. Объединили его атаки с заклинаниями и жестко расписали эти заклинания по уровню. Сначала было 5 уровней для священников и 6 уровней для волшебников. Появилась новая проблема. 6 вот этих вот уровней на каждом до 14 заклинаний вместе это очень много. И каждая описывать и трудно, и долго, и место занимает ужас сколько. Несмотря на то, что в этих буклетиках э, все описания очень и очень такие спартанские. С этой проблемой, забегая вперед, сразу скажу, так и не справились. Каждое заклинание это ведь отдельная песня, это целый свой мир, это своя мини-игра, которая может существенно улучшить качество игры или наоборот обломать весь кайф участникам. И разница порой в очень мелких деталях, которые надо явно и точно прописывать для каждого заклинания отдельно. До сих пор на это тратится уйма бумаги. Вот на, Во второй э, редакции пытались э, де, э, даже издавать вот такие отдельные спелбуки на, э, на несколько уровней отдельно для э, волшебников, отдельно для жрецов. Но до сих пор есть олдскульные ДМы, которые используют только таблички с кратким описанием, а стены текста они не читают вовсе, или мастера читают там один раз в пол, в пол взгляда, в полглаза, но дальше они настраивают все по живому сразу за игровым столом в соответствии с желанием своей левой пятки или сознанием своих игроков или и с тем, и с другим сразу. Линейка базовых подземельй драконов попыталась ограничить количество места, отведенного на заклинания, тем, что поделила их по уровням на разные книжки. То есть была книжка, где было с 1 по третий уровень, и э, там с 4 по 6 и так далее. Ну, получилось, честно скажем, так себе. К циклопедии правил уровней заклинаний уже было девять. Девятый оставался с 21 уровня магов, а всего там было, напоминаю, 36 уровней в базовых подземельях. И э, на каждом вот из этих 9 уровней заклинаний было до трех десятков. Первая версия продвинутых подземельей и драконов, где она тут у меня, она ничем не выделилась. Вот она. Хотя вообще должна была бы реклама, а обещала покупателям имени побольше всего что было э, в базовых правилах, в том числе и магии. И только вот в раскопанных тайнах их стало до 40 на, уровне, на уровень, и э, разнообразие, конечно, повысилось. А вот вторая э, редакция, она ввела весьма такую полезную вещь, как школы заклинаний. Школа покрывала э, заклинания разных уровней, но укладывавшихся в одну тему. Таких школ сначала было 8: Иллюзий, очарование, призыва. Защиты, некромантии, взывания, пророчеств и изменений. Они были не идеальны. В призыв, скажем, ушли телепорты. В некромантию попали сразу и совсем страшно ужасные, там, душепожирающие ритуалы. И более бытовые, и даже защитные. Пророчества были по большей части или бесполезны, или игроломны. Во взывания входило слишком много мощных атакующих заклинаний. А в изменениях вообще было все. И это, этого всего там было очень много. И Комплит Мага, скажем, ну честно советовал пилить изменения еще там на э, кучу частей. В Заклинаниях и Магии второй с половиной редакции, где тут они? Вот они. Эти школы называются школами философии. И сказано, что школы можно делать еще как минимум двумя способами. По эффекту и по методу. По эффекту можно тогда начать выделять заклинания воды, заклинания воздуха, силовых эффектов, теневых, а по методу, скажем, рунные, алхимические, песенные и так далее. Практического развития в официальных продуктах эта идея не получила, но многих из нас, прочитавших тогда эту книгу мастеров, вдохновила на много сеттинга специфичных подвигов. Про подвиги этого рода в циклопах и цитаделях я вам и расскажу в следующий раз. Для тех, кто либо не знает, что вторая версия продвинутых подземелий и драконов» выходила дважды в различных э, редакциях, или для тех, кто не знает, чем они э, отличаются, вот вам, пожалуйста, иллюстрация в первом и во втором. Правила одинаковые, иллюстрации разные. В тройке и более новых системах у каждого заклинания есть школа. Э, школы уже не настолько жестко отделены друг от друга, нет э, настолько больших проблем. Э, штрафов и э, но там еще к каждому заклинанию добавлены особые какие-то описатели кодирующие что вот именно вот в этом заклинании есть как бы невидимость но эта невидимость она э, она действует на мозг она его очаровывает а вот в этом заклинании тоже как бы невидимость но она действует на глаза она завешивает их иллюзий И так далее. Это, конечно, очень э, помогает. И это помогает структурно потом описывать какие-то э, правила, в том числе других, опять-таки, заклинаний, потому что их огромное количество. И э, индивидуально э, то, как они друг с другом э, э, взаимодействуют, описывать было бы очень и очень сложно. А так можно сказать, что вот это вот заклинание, оно работает вот так, и оно работает на э, то, что воздействуют на мозг, а на то, что воздействует на глаза, оно не работает. Вот как-то так. А, еще была э, важная попытка отделить от э, обычных заклинаний ритуалы. То есть у нас есть э, заклинание вроде огненного шара, которое раз, и мы скастовали. Мы, э, возможно, его там с утра запомнили, но кроме этого мы никак особенно к этому не готовились. А есть заклинание там... Э, вызова любимца, или еще там опознание предмета, которые занимают несколько часов, к которым нужно готовиться, нужно иметь какие-то особые компоненты, и так далее, и тому подобное. Это тоже довольно полезное отделение. Вот, на этом пока что давайте остановимся. Экскурс в историю магии в ролевых играх для вас завершен. Спасибо за внимание, можно вернуться в 2019 год. В следующий раз мы продолжим уже про мои хоумрулы и про их полировку с годами. С вами был радагаст, если понравилось, увидимся еще.